Друзья, всем привет! С вами вновь Геннадий Стомин и канал Добрый Гена. сегодняшнего дня и до наступления нового 2017 года я решил провести такую серию видео о том, как можно делать своими руками классные красивые украшения, ну, новогодние украшения, там, игрушки всевозможные и так далее. И сегодня решил начать с самого такого классного, это елочка. Елочка у нас будет необычная, такая в стиле модерн, в стиле, как назвать-то. В общем, в общем, неординарная елочка красного цвета. Потому что следующий год год петуха, и там красный цвет должен преобладать. Встречать. Ну, нам понадобится также обычный клей, чтобы наклеить наш трафарет. Понадобится клей ПВА по дереву, который там две детальки надо будет склеить. Ну, и самое главное, это фанерка. У меня это 6 мм фанер. Выпиливать я буду на лобзиковом станке. У кого нет лобзикового станка, могут взять обычный, ну и фанерку взять потоньше, допустим. И ничего, там, потратить на 10-15 минут больше и сделать так же. В общем, поехали. Трафарет я распечатал на обычной бумаге. После чего его приложил к нашей фанерке, я ее немножко отпилил. Ну, по размерам, чтобы лишнее, чтобы легче было и удобнее выпиливать. Ну и... Края бумаги также отрезал, чтобы не мешали когда выпиливаешь, после чего приступил к выпиливанию по трафарету. В принципе, эта задача несложная. Единственное, что у нашей елочки много всяких углов, поэтому приходилось туда-сюда пилкой лобзиковый станок. Ну так сказать, как бы того он подходит. Но ну, приходится прилагать определенный ряд усилий. Но в целом я все равно доволен. Короче говоря, на все про все. Где-то потратил минут 15. И наш шаблончик, в принципе, уже был готов. Запрыгнул кусочка с помощью лекал. Решил сделать ножку, ну, чтобы наша елочка стояла и не падала, так сказать, твердая нога была. Также выпилил на лобзиковом станке и после чего уже взял воду обычную, без ВДшки, без всего обычной водой, с тряпочкой всю бумагу снял с обоих заготовок. Взял обе заготовки, наметил, где будет стоять елочка и с помощью шуруповерта высовывал отверстие. Ну и также выпилил на лобзиковом станке. После чего с помощью шкурки, шкурочка была на 320, все зачистил со всех сторон. Вначале площадкой, потом уже чисто с шкуркой без площадки, чтобы везде можно было убрать всякие заусенцы, ну и всякий мусор. Потом уже взял ПВА и склеил наши две заготовочки между собой и стал ждать, когда высохла, склеится наша заготовка. После того, как заготовка наша высохла, склеилась, с помощью бумажного скотча приклеил нижнюю площадку и решил красить белым цветом. Ну, ассоциация все-таки со снегом. Ну и покрасил. Очень удобно, кстати, приклеивать и вертеть на газетки ворачивать во все стороны никого стола не надо ну и покрасил и опять стал ждать когда заготовочка высохнет спустя минут 10 наша заготовочка высохла и осталось с помощью кисточки разбавить наш красный цвет ну, таким как будто лежит белый снег так сказать уже придать конечный эффект нашей красной красной елочки. Ну и покрасить также площадку белым цветом. Друзья, ну вот наша елочка готова, такая вот красненькая, так сказать, будет знаменовать нам новый год 2017. Я надеюсь, что вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всего доброго, до скорых встреч, пока!